Гитара Да, я что-то подумал, я не спел еще вот, да. Я летчик Я летчик Кто-то порой Я летчик Из звука турбина земли лучший звук А мой самолет, это мой верный друг Я летчик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 Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку, я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать. Я вовек не посмею, и землю я тоже, конечно, люблю, но только как.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 Пуская перегрузка придавит, терплю, но небо родной предать Я вовек не посмею, И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней, а над нею Я летчик, по нити Глесады иду я домой, А хочется жить где-то здесь, над землей, я летчик. Квартиры свои у меня просто нет Общака мой дом, общий душ, туалет Я летчик И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть И поднялся на лед Я летчик К земле меня часто хотят привязать Но летчик обязан, он должен летать Я летчик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 И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на ней, но только когда не по ней, но только когда не по ней, а дне, не по ней, а я лючу.